Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io, быстрый автоматический обмен криптовалют и поддержка 24 на 7. Стали известны идеи Федеральной налоговой службы по налогообложению криптовалюты вернее владельцев биткоинов и других цифровых финансовых активов. Россиян могут заставить отчитываться о них под угрозой штрафов. Итак, давайте по порядку. Федеральная налоговая служба вводит поправки по поводу законопроекта о налогообложении цифровых активов. Основной пункт законопроекта, предложенный ФНС, обязать россиян декларировать криптовалюту. Ранее это, это оставляли на усмотрение граждан. Судя по всему, налоговая настаивает на превращении прав в обязанность. Напомню, что ранее. В законе о цифровых финансовых активах существовало право проинформировать налоговый орган о владении криптовалютой и совершении операций с ней, то теперь его могут заменить на обязанность сообщить о получении прав на криптовалюту, подавать отчеты об операциях с криптовалютой и ее остатках на балансе. Как вам такое? Идем дальше. Неисполнение этого требования по замыслу ФНС грозит штрафами и уголовной ответственностью, на которой ранее настаивал Минфин. Такой подход прямо противоречит действующему в России закону о цифровых финансовых активах. Кроме того, нужно предусмотреть четкий порядок и методы определения цены на криптовалюту. Эту функцию также хочет взять на себя ФНС. В таком случае у меня резонный вопрос, если курс пойдет вниз, возмещением убытков тоже займется ФНС? Как именно налоговая служба будет определять рыночный курс криптовалют, есть большие вопросы. Когда речь идет о обычной иностранной валюте, доход и расход требуется пересчитывать в рублях. У ФНС есть за спиной регулятор и это Центральный Банк Российской Федерации. ЦБ ежедневно устанавливает курс которые не стопроцентно но все же коррелируются с рынком мы с вами знаем что рынок криптовалют очень волатилен 10 20 процентное движение в день и даже в час в одну и другую сторону воспринимается как норма. Как налоговая будет устанавливать курс валют на дату, откуда будут идти котировки при отсутствии регулятора на рынке Российской Федерации, непонятно. На эти вопросы в настоящее время нет ответа. Желание государства жестко взять под контроль рынок криптовалют может провоцировать бегство владельцев биткоинов. Впрочем, в стран где регулирования криптовалюты нет, в мире становится все меньше. Торговля на разницу попадает под прирост капитала и может как облагаться налогом, так и освобождаться от него. Наибольший сегмент вовлеченных в криптоиндустрию как раз составляют простые граждане, стремящиеся заработать на разнице курса валют. Среди стран, где созданы льготные условия для владения и торговли криптовалютой, это Белоруссия, Португалия, там нет налогов для частных лиц. Также Швейцария это уже для квалифицированных инвесторов, а также Германия и Сингапур при долгосрочном инвестировании. Если владелец криптоактивов налоговый резидент России, то платить налог таких доходов должен тоже здесь. Так что стать резидентом другой юрисдикции только для криптовалютных активов не получится. Задача налоговой службы контролировать поступление в налоговый бюджет. Доходы граждан от спекуляции биткоинами и другими криптоактивами ничем не отличаются от доходов полученных в результате спекуляций на фондовом рынке. Поэтому налоговая инспекция хочет взять под контроль этот голубой океан. В других странах подход налоговых органов примерно такой же. За получение дохода человек должен заплатить налог. В Турции, и Индии и еще ряде стран вообще хотят поставить криптовалюту вне закона. Ввести уголовную ответственность за торговлю и владением этих активов. Так что ФНС в России в этом отношении выглядит очень скромно. И все-таки у меня есть подозрение, что регулирование криптовалют не под силу налоговой службы России. И пока это остается на уровне разговоров. Вспомним известные блокировки Telegram и чем все закончилось. Пока нет инструментов регулирования. И сделать это можно только совместными усилиями с держателями и ФНС. А запреты только разжигают интерес к теме цифровых активов. Надеюсь видео было вам полезно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Дальше вас ждут новые интересные видео по криптовалютной тематике.